Всем привет! Вы смотрите «Универ в эфире Анна Глазунова. Я расскажу вам о главных событиях Казанского федерального университета. так сегодня в выпуске. В КФУ прошло заседание ученого совета. Выпускники высшей школы бизнеса КФУ получили дипломы. КАФ в Казанском университете прошел диктант по английскому языку. В Казанском федеральном университете состоялось очередное заседание ученого совета. В повестку дня вошли открытие новых инновационных и технологических центров, конкурсный отбор на должности, увековечение памяти выдающихся ученых и представление к присвоению ученых званий. Подробности в следующем сюжете. 29 ноября в зале Попечительского совета Казанского федерального университета состоялось заседание ученого совета. На повестке дня стояло четыре вопроса. Началось заседание обсуждением открытия новых инновационных и технологических центров, начинающих свою работу на площадках КФУ. Прежде всего, это сотрудничество Казанского университета и ПАО КАМАЗ. и э, сети, э, признан Татарстан и трасса Москва-Санкт-Петербург, для чего, собственно, одна из задач вот этого центра – это создание беспилотной сельскостехники автоматизации сельского хозяйства. ПАО КАМАЗ и КФУ создают целую серию беспилотных транспортных средств на основе существующих и перспективных моделей автомобилей. Последние разработки планируется начать внедрять в 2019 году. Новый центр исследований и разработок интеллектуальных транспортных систем КАМАЗ КФУ приведет работы мирового уровня в области систем автопилотирования. КАМАЗ рассматривается нами как, один наиболее, как одно из наиболее продвинутых в этой области предприятий. Тем более трехгодичный В ближайшее время также планируется открыть научно-клинический центр прецизионной и регенеративной медицины. На базе центра будет сконцентрирована работа ведущих лабораторий подразделения, биобанка и приоритетного направления КФУ, трансляционная СМП-медицина. Будет создан дополнительный международный медицинский совет, в состав которого уже изъявили желание войти ведущие ученые и медики, из ведущих центров народа. Будет большое внимание уделено развитие цифровой медицины, а это первый шаг – это создание единой пионовой базы данных заболеваний. Одной из особенностей научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины станет то, что расположено в здании, где раньше функционировала университетская клиника КФУ. Именно присоединение к структуре КФУ учреждений здравоохранения университет получил возможность и ресурсы для развития центра подобного масштаба. Поскольку в здании на ВОКУ была уже создана клиника-диагностическая лаборатория, обслуживающая всю клинику, там создан биобанк, там создана лаборатория РИКН КФУ геномных исследований, там создана лаборатория с Росфондом по ЭЧЛЕ ГЕНСПИРУ. Более того, этот центр строительства и реконструкции, так сказать, она не будет ложиться временем, финансово на федеральный университет, поскольку есть заинтересованные Компании, частные лица, которые готовы профинансировать развитие всех этих новых исследований. По повестку дня также вошли вопросы, связанные с конкурсным отбором на должности, увековечения памяти выдающихся ученых и представления к присвоению ученых званий. Диана Шиклова, Ленардо Влесьяров, Универ -Ньюз. Состоялось торжественное вручение магистрских дипломов Высшей школы бизнеса Казанского федерального университета. Выпускники получили дипломы по направлениям менеджмент и экономика. В Музее истории Казанского федерального университета состоялась торжественная церемония вручения дипломов МБА. Выпускниками стали магистры Высшей школы бизнеса Казанского федерального университета. Высшая школа бизнеса Казанского федерального университета имеет 18-летнюю историю в сфере бизнес-образования. Это динамично развивающаяся структура университета, которая имеет международную аккредитацию в своих образовательных программах. 48 выпускников получили заветные дипломы по профилям менеджмент-предприятий, управление проектами, бизнес и финансы, а также интегрированная отчетность в бизнесе. Главной целью Высшей школы бизнеса КФУ является формирование профессиональных управляющих в сфере бизнеса и менеджмента. Анна Глазунова, Леонардо Влетьяров, Универньюз. Проверить свои знания в написании диктанта по английскому языку смогли студенты вузов и старшеклассники со всей России. Казанский федеральный университет стал главной площадкой, где прошла образовательная акция. Диктант написали около 25 тысяч учащихся. Подробности в следующем сюжете. Диктант по английскому языку написали студенты, вузов и старшеклассники со всей России. К образовательной акции присоединились более 130 организаций высшего и среднего профессионального образования, а также порядка 300 школ нашей страны. В Казанском федеральном университете диктант прошел на четырех главных площадках. В главном здании КФУ, в Институте психологии и образования, в Институте международных отношений во втором высотном корпусе. Участие приняли около 25 тысяч обучающихся из 70 регионов России. То, что диктант пишет такое количество народа, лишний раз доказывает то, что интерес к иностранным языкам набирает силу, он никогда не иссякает. Это продолжение той доброй традиции, которая была заложена буквально год тому назад. В прошлом году диктант был посвящен году Николая Ивановича Лобачевского. А 2018 год, как известно, в Республике Татарстан и КФУ объявлен годом Льва Николаевича Толстого. Поэтому участники диктанта писали о творчестве выдающегося писателя. Текст был составлен зарубежными специалистами, которые занимаются творчеством Толстого. Первой физической аудиторией главного здания КФУ текст на английском языке прочел председатель Верховного суда Республики Татарстан Ильгиз Гелазов. На других площадках те с диктанта читали профессионалы, владеющие иностранным языком, а также преподаватели английского языка. Без знаний иностранного языка сейчас очень сложно ориентироваться вообще в мире, в научном пространстве, в профессиональном пространстве. Мы свято верим в то, что учиться должно быть интересно. А такие акции, они несомненно повышают интерес к получению знаний у современной молодежи. Результаты диктанта будут размещены на сайте КФУ и официальных сайтах организаций, проводящих данный проект. Участники будут отмечены сертификатами, а победители-призеры получат дипломы. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. В Казанский федеральный университет съехали студенты со всей России. А причина Олимпиада по арабскому языку подробнее в нашем сюжете. В Институте международных отношений Казанского федерального университета состоялась Всероссийская студенческая олимпиада по арабскому языку. Олимпиада открывает новые возможности для диалога студентов из России и представителей Российской Федерации в целом с представителями арабского мира. В особенности это касается межкультурных цивилизационных связей. В мероприятии принял участие проректор по внешним связям Казанского федерального университета Ленар Латыпов. В состав жюри вошли представители различных институтов арабских стран, а также Лейпцигского университета и нескольких российских вузов. Участниками олимпиады стали около 100 студентов, представляющих вузы Санкт-Петербурга, Москвы, Казани и Нижнего Новгорода. Среди номинаций Олимпиады – письменный конкурс, конкурс перевода, конкурс устной речи, поэтический конкурс, фотоконкурс «Арабский мир в объективе» и конкурс понимания устной речи». Итоги Олимпиады будут подведены 1 декабря. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз. Как преподают русский в других странах? Каково место нашего языка в мире? Эти и другие вопросы обсудили на конференции «Русский язык и литература в тюркоязычном мире». Подробности в следующем сюжете. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета открылась международная конференция «Русский язык и литература в тюркоязычном мире». В ней мы можем проявить интеграцию сразу нескольких Научных школ нашего института нескольких направлений, в которых работают наши ученые. Это, прежде всего, Казанская лингвистическая школа, это Казанская тюркологическая школа и э, Казанская школа литературоведения. На конференции обсудили вопросы использования русского языка в тюркоязычных регионах России и мира, особенностях мультикультурной коммуникации, диалога культур, места русского языка в мире и преподавания его как неродного. Сегодня практически нет монолингвальных государств, практически все государства у нас полилингвальные, и особенно в нашей ситуации, когда вот мы живем, я в Казахстане, допустим, взаимодействие активное. В конференции приняли участие представители университетов разных регионов России, а также Казахстана, Узбекистана, Ирана, Китая и Турции. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз. На этом у меня все. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся. Пока.